Меня зовут Богдан, мы на канале Алис Азия Мы продолжаем тестировать дисплейные модули сегодня мы будем тестировать дисплейные модули iPhone 6 и 6s Оригинальные также копии У нас есть копия Она выглядит таким образом Как ее отличить от оригинального дисплея Она отличается также по логотипам на шлейфе Здесь будет логотип на копии видео каких-то числовых значений вот на оригинале логотип будет тот же самый знакомый нам ромбик и яблочко прокрашены они определенной краской определить можно только на опыте я сразу так скажу и также можно обратить внимание на чип это чип 3D Touch, то есть за что он отвечает за степень нажатия. У оригинального чипа, который находится на подсветке дисплейного модуля 6S, имеется больше градации нажатия, нежели на чипе, который будет на копии. Я помню, это было приложение, чтобы мелить граммы на айфоне. Вот, да. А здесь оно будет работать, здесь, скорее всего, работать это приложение не будет. Ну, то есть, если вы хотите взвешивать немного чая то следует использовать оригинальные дисплейные модули. Нет, реально, мы в Китае находимся, просто чай постоянно заводим. Так, ну ладно, давай, как всегда, наш новенький iPhone. Наш новенький тестовый iPhone 6S, розового цвета. Ну, собственно, с чего? Начнем, наверное, с копии. да Посмотрим, насколько она хороша. Вы помните, какие мы ставки в прошлый раз делали? Абсолютно точно. Интересно, какие сделали вы. Собственно, посмотрим. Здесь на этом дисплейном модуле также имеется э, шлейф под э, кнопку Touch ID. То есть, э, из, в отличие от предыдущих моделей, здесь шлейф встроен уже на самом дисплейном модуле. Поэтому у них цена другая. Абсолютно точно. Ну как, предварительно, цвета тебе? Одну секундочку, открою главное меню, посмотрим. Что же, цвет очень неплох. Действительно, очень неплохо смотрится. Яркость ну, вполне тоже на уровне. Вполне себе тоже на уровне. Вполне неплохой дисплей. Ну что же, посмотрим. Засветок вообще совершенно никаких. Абсолютно. Проверим 3D-Touch. 3D Touch 3D работает. Причем нажатие приходится производить довольно легко. На разных копиях разного качества. Нажатие иногда приходится делать сильное по экрану Здесь нажимать сильно не приходится При этом пользоваться дисплеем довольно, судя по всему, будет комфортно То Ну что же опять хорошая копия Да, вполне хорошая копия Давай тебе интересно, подвергло тебя глаза или нет, сделаем замеры? Давай давай. Ну что же Обновленная программка Устанавливаем калориметр на дисплейный модуль Мы все дисплеи без прогрева тестируем, так что есть небольшая погрешность и делаем измерения. Ну, я вижу замечательную температуру цвета. Ух ты, и смотри, яркость. какая ровная. Да, яркость тоже. Очень даже неплохая. Нас вообще не обманывают. Давай так. Давай проверим. ну что у нас? Давай смотрим графики. Что мы имеем? Яркость. 252. 252 лимина. Ну, в принципе, неплохо могло быть и получше. 260 могло быть. 260 могло быть ну, отлично. А РГБ, что у нас фактически ну, в пределах 80%. Да, это, в принципе, для копии тоже очень даже неплохо. этом обратите внимание, такая же, как и на 5С модели картины. То есть цветовые уровни расположены абсолютно в том же самом порядке. Что свидетельствует о том, что данный дисплейный модуль был выполнен, скорее всего, на том же самом заводе. Здесь имеется также показатель температуры цве цвета. Он составляет 7200. Это норма для копии дисплейного модуля то есть в принципе цвет э, температура цвета вполне себе ну, даже неплохая то есть мы имеем копию которую по характеристикам и по на глаз не отличит обыкновенный человек в принципе да, ну, в принципе, да. даже девочка в инстаграме их просто не сможет отличить девочка в инстаграме ну да да скорее всего ага. не ну ладно давай я думаю пробуем следующий модуль следующий модуль у нас оригинальный как я и говорил, он отличается шлейфом, чипом, собственно. Ну и обычно на оригинальных модулях остаются такие подушечки. Но это была уже приклеена после, скорее всего. Но все же она здесь есть. И такой QR-код. Он тоже присутствует на оригинальной подсветке. Это как раз шлейф самой подсветки. А это шлейф дисплейного модуля. Ну что же, попробуем. Не пытайтесь повторить это дома. Побрать такой iPhone. <смех> так, ну что же, включаем. О, вот тут сочно, очень сочно, очень, очень сочные цвета. Дисплей явно ярче. То есть, скорее всего, здесь будет люминов. Но ближе к рамстам, я думаю, на самом деле. Да, где-то приблизительно так. Я думаю, мне уже не терпится померить. Проверен 3D-тач. Естественно, он работает. Может немножко притормаживать, потому что. Потому что у нас дисплей двигается. Да. Вот, собственно, ну, в принципе, дисплейный модуль работает отлично. То есть открываются все шторки. И можно проверить его. На цветность и яркость Яркость на самом деле довольно немаловажная Погоди, погоди вдруг за где опять криво соберут Давай спешу. посмотрим Да нет, все чистенько, дерзко Абсолютно, абсолютно точно ну, Как бы идеальненько Ну, собственно, открываем Белый цвет Слушай, а это точно белый цвет? Смотри-ка, этот белее Вот он вот он, замечательный белый цвет. Ну что же, измерим. И увидим заодно сравнение с копией. Это дисплей, оригинал, замен. Опа! Замечательно. Ну, собственно, яркость у него такая, как и должна быть на оригинале. Низкая к четырем сотням. Но, видимо, из-за того, что яркость такая высокая, повысилась цветовая температура и она улетела в небеса. То есть, То есть визуально -то может, быть, может быть у нас какие-то проблемы. Может быть, следует перезагрузить оборудование. Давай посмотрим еще раз. Ну, абсолютно те же самые показатели вот температура у нас сейчас не может Измениться из-за очень высокой яркости Собственно, что мы имеем Оригинал 6 s Яркость 394 Уровни РГБ в принципе в норме. Немножко больше синего. Немножко больше синего, чем нужно. Но визуально, в принципе, это особо не чувствуется. То есть при пользовании данным дисплейным модулем э, рядовой пользователь, в принципе, даже девочка в инстаграме, она ну, не заметит Слушай, разницы. мы уже по картинке сказали, что сочно, и теперь замеры показывают, что мы всех обманываем, так что... Так Давай что будем да. честно, никто не отличит. Никто не отличит, абсолютно. То есть этот модуль действительно оригинальный. И, скажем так, оригинального качества. Вот, изготовлен уже здесь. Ну что же, что я могу сказать? Что я представил после прошлый раз, что яркость будет близка к оригиналу. Ну, оказалось, что нет. Именно на данном конкретном дисплейном модуле яркость оказалась несколько ниже, чем на оригинале, но в принципе по цветности он для обычного пользователя вполне подходит. Поэтому нам уже вам выбирать, каким дисплейным модулем пользоваться. Оригинальным, либо его более дешевой копией, которая будет работать абсолютно так же. Спасибо большое за внимание. Вы были на канале Алис Азия. Меня зовут Богдан, и я с удовольствием... Буду продолжать измерять данные дисплейные модули для вас. А в следующий раз семерочку. В следующий раз давайте измерим семерочку. Какая ставка была у нас на семерку? Ставка на семерку. Цветность похожа, яркость похожа. Ну все как обычно. Ну да. Отлично.